Как выбрать наилучший товар для того, чтобы его купить дешевле продать дороже? Ну и, соответственно, заработать на нем. Ну или, можно сказать, как выбрать актив? Или как выбрать вообще направление да, рынка, то есть направление своего бизнеса? Ну, во-первых, надо обратить внимание на три важнейших аспекта, да? То есть три характеристики, скажем так. Во-первых, должен быть, начнем, наверное, с цены, да, должно быть какая-то свободная цена. Ну, то есть, сколько хочу, столько и ставлю. То есть могу купить хоть за 3 копейки, а продать, ну, спросить за это хоть бы и 3 миллиона. И чем больше, тем лучше, естественно. И чтобы государство мне палки в колеса не ставило. Ну, типа, нельзя вот дороже хлеб продавать. Ну, то есть, чтобы не был такой товар, который имеет определенный потолок государственный, да. Соответственно, чтобы цена формировалась за счет спроса и предложения. То есть свободная цена. Это первый момент. Второй момент, чтобы было много очень как бы продавцов, что ли, чтобы было откуда купить это все. И, естественно, по маленькой цене. То есть, чтобы была возможность купить по минимальной цене и купить огромное количество. И третье, самое важное, наверное, ну, то есть, без как, как бы без любой из них оно не, не, не будет работать. Но третье тоже важное, скажем так, э, это возможность. Ну, ну, огромное количество спроса или покупателей готовых заплатить цену, которую мы просим. То есть, соответственно, если есть возможность купить очень много, поставить огромную цену, и огромное количество покупателей будет готовы заплатить за это, вот это круто. То есть, что подходит под это больше всего, то есть вот какое направление, ну, направление актив, предмет, неважно. То, что подходит под это, это самое классное для того, чтобы заработать. Это мы говорим про основание бизнеса, естественно. То есть, чтобы его ну, вот, начать и как бы им заниматься. А, естественно, можно копнуть глубже и нужно, чтобы рассмотреть направление, ну или стратегическое какое-то направление, ну, то есть долгосрочное, на года. И тогда надо обратить внимание еще на некоторые аспекты, и на некоторые пункты, чтобы мы говорили, что это как крепкий довольно-таки бизнес. То есть, во-первых, э, ну, или пойдем так, четвертый пункт, да, э, наверное, важно все-таки, важна какая-то уверенность в ценах. То есть, если я поставил какую-то цену, да, то есть, чтобы меня не сбили, для этого что нам нужно? Ну, я что имею в виду? Если рынок маленький, то, скорее всего, там есть какие-то игроки на этом рынке, которым которые пытаются ну, двигаются к монополистам и они пытаются сбить тебя для того чтобы не сбили ну то есть они могут сбить за счет того что у них там крупнее намного объемы соответственно они могут понизить цены тем самым поломать тебе цены ну то есть ты не сможешь продать поэтому желательно иметь огромный ну то есть как можно больше рынок чтобы был и как можно больше и примерно плюс-минус одинаковых игроков. Тогда они не могут ничего сделать друг против друга. То есть они работают, ну, покупают, продают, ну и отлично. Соответственно, вот э, важно, чтобы вот этот рынок был, грубо говоря, как можно больше, но ну, глобальный. Ближе к глобальному, скажем так. И чтобы игроки были, ну, не было каких-то монополистов там и так далее. Чтобы они были плюс-минус все довольно-таки мелкие. Э, пятый пункт. То есть, следующее, да, это важно, э, порог входа важен. Почему важен порог входа? Ну, потому что он должен быть гибким, как, если есть такая возможность, естественно. То есть, если мы выбираем какой-то гибкий порог входа, ну, допустим, там что-то, какой-то актив стоит, не знаю, 10 тысяч долларов. Так, а если у тебя только 9 Получается, ты не можешь его купить Так что можно было бы в любом случае Грубо говоря, если такой какой-то автомобиль Например, автомобиль, наверное, надо купить купить За 20 тысяч долларов, а тебя там 18, так чтобы ты вот Именно тот все равно автомобиль купил И он как-то был полноценным В любом случае, то есть не без колес Ну и, соответственно Может быть, у кого-то меньше, там 5 тысяч а у кого-то, наоборот, 100 тысяч долларов То есть, чтобы мог любой зайти в этот рынок Тогда рынок он большой, То есть, чтобы был гибкий порог входа, ну и выхода, соответственно, тоже. Далее: что важно, важно, чтобы была, вот шестой пункт, да, чтобы было распространено, ну, тип бизнеса был распространен, как бы понятен, легален, естественно. В таком случае он может кредитоваться. ну То есть банки, банки, либо другие какие-то финансовые учреждения могут легко кредитнуть его, чтобы он быстрее разогнался, быстрее встал, нежели ну, в нормальном темпе Седьмой. Чтобы можно было работать как можно ну, больше во время суток. Я имею в виду, например, если рассмотреть там мебель, но ночью никто мебель покупать не будет. Ну, вряд ли, вернее, будет. Систематически точно не будет но чтобы можно было работать Грубо говоря, 24 часа в сутки Вот, ближе к этому надо стремиться Скажем так, это седьмой пункт То есть, чтобы был оборот Чем больше оборот, то есть, кто может В три смены, там, да, как работают заводы То есть, чем больше, тем лучше Дальше, восьмой пункт Чтобы было, ну, возможно Поставить в любой момент на паузу Без потерь ну, или с минимальными. Или чтобы можно было остановиться в любой момент. Вот я сегодня не хочу и остановился. Ну, мне не надо оплатить аренду работникам и так далее. То есть в любой момент может остановиться, и в любой момент может начать заново. Либо остановиться ну, на совсем. То есть очень управляемый. Это, ну, максимально, вернее. Потом следующий, девятый. Чтобы было легко. Управлять им с точки зрения бумаг, документов. Ну не то, что там надо регистрации кучу, лицензии, бюрократии и так далее. То, что мешает развитию и формированию э, оборота, ну и вообще э, дел. Значит, э, следующий момент, это десятый пункт, чтобы не было слишком сложно для понимания. То есть, чтобы не надо было, не нужно быть там суперпрограммистом, математиком. Или там, не знаю, каким-то доцентом, или доктором, наук, ну и так далее. То есть, чтобы было легко для понимания и легко начать это все двигать уже. Ну, как можно легче, естественно. Одиннадцатое. Следующее это чтобы э, бизнес можно, бизнесом можно было бы управлять даже на расстоянии. Например, в случае пандемии, как бы если можно с дома отлично, а если можно с другой стороны, тоже отлично. Ну, то есть чтобы не быть привязанным к конкретной геолокации, а можно вести его оттуда, отсюда, откуда угодно. То есть я предлагаю, э, ну вот и по этим пунктам, грубо говоря, сформировать какую-то таблицу, нарисовать, прописать себе желаем, желанные бизнесы ну, или ну, активы и так далее направления. И просто сравнить по пунктам, ну, естественно, которые там по пунктам выигрывают, то, скорее всего, это самый лучший вариант. Я это все сделал ну, лет 12 лет назад и э -э я для себя выбрал максимально возможный вот по этим пунктам бизнес. А какой тип, естественно, я вам расскажу дальше на следующей лекции.